Привет, друзья! Приехали мы на съемку. Наконец-то деревню. Наконец-то наверное, сейчас будете аплодировать стоя. Они выбрались в деревню. Да, мы выбрались в деревню. Заткнись. Деревня называется Ивово. Дата основания где-то 1800 год. Точно не помню, но церковь, которая здесь находится, и церковь, по-моему, на реконструкции, она 1860 года. А название церкви вот это вот. Да, я не запомнил название. Но, по-моему, оно как-то связано с Дмитрием. Все серьезно, это серьезные съемки, это серьезное видео, заброшки такие. В деревне около 300 человек. За последние лет 15 население деревни сократилось на сто человек. Дорога здесь к ней ведет не очень так хорошая. Она асфальтовая, но она в таком состоянии, что асфальт это сложно назвать асфальтом. В деревне есть школа, находится, по-моему, даже еще более-менее работает. Ты вот. старый заброшенный дворец культуры. Дворец культуры мы сейчас посмотрим, что там в нем осталось. Так что наливаем чай, готовим наливаем п... печеньки. Наливаем печеньки, готовим чай. И приятного просмотра. Ну, я думал, здесь более дестроит, в принципе, здесь даже ценно сохранившаяся. Вся власть советом. Разные надписи советские. Даже отдел был, я так понимаю, откуда кино, как оно так называется, -то? откуда кино показывали, может быть. Обивка от сидений. Тоже мини-сцена какая-то была, видимо. Даже чай кто-то ставил, наверное, для просмотра застывшего времени. Это похоже на пианино на остатки. жалко, когда вот всякие там аборигены разбивают инструменты хорошие. вот честно чем мешает почему зачем человек что-то берет разрушает вот так может так типа природа наша такая. Скорее всего, вход на второй этаж был через лестницу снаружи, мне так кажется. Остатки сидений. Здесь как будто, не знаю, как будто бухали. Наверное, выход. Да, здесь вообще блин, комната так. Нет, просто комната. Глянь, да, там даже площадка есть, детская. Ну, на. О. Не, а ты можешь не лезть, я посмотрю, если есть возможность. Но мне кажется, нету возможности сюда попасть. А, нет, открыто. У тебя фонарик под рукой да. кто? Мне чисто все посмотреть. Заряжаю да ну... ну, Скорее всего катушки остались от фильмов, я так понял А вот тут стояли эти. Черт, какой фильм был? Несколько проектов. Ну, да. Типа один долго заряжать. Типа один долго втыкать. Ну, Кто-то, короче, это, ждет обутыливание. Обутыливание? Так сразу на входе присаживайтесь. О, ё-моё. Юра Как удобно, я тебя не заставляю, хоть лицом. Что находится в подвале Дома культуры? Насколько культурный подвал? Тут очень много льда, видимо, он был затоплен. А? Да. Так что... Аккуратненько. Оба, оба, оба, оба, оба. Блин, как каток. Очень, чувак. Очень. Без зубов можно остаться. Ты глянь его, сколько тут. Там, по-моему, под... Подо льдом вода. Так, главное, главное не сесть на лицо. Вот тут странно. Тут завешено что это? Ковром. Ничего не понятно. Мастерская что-ли была? Столик стоит. Кажется, тут была какая-то мастерская. Нет, не работает. Почему быть А может меньше внутри да? Контент нужен. А, ну, здесь учился герой Советского Союза, Муравлев Николай Васильевич. Как раз, да, я читал в этой же деревне, жил герой Советского Союза. И это, наверное, памятник ему. Наверное, это вот и есть тот герой Советского Союза, который учился здесь. Полу закрыли. Надписи никакой нету. Все покрыто льдом. Все покрыто льдом. Надписи нету. Ха. Он деревянный. То объяснить зачем на дверях дело ставят кресты столько раз вижу кресты не понимаю зачем это По кухне было. Умывальник из бутылки. Речь не сломана, удивительно. Обычно их Раскурочивают. Вот прям целая печка. Где копоть осталось. Обе от потолка отвалились. Да, буквально хрустит весь уже. Как они свисают, да, мрачно. Ты сейчас приклеишься. И ничего от прошлых хозяев. Кстати, какой запах делалось. На, на газеты клеились все. Наверное, люстру была. Ты сейчас забирался, ты знаешь, как выглядел? это? Вот как в кино какие-нибудь мутанты, которые там по стенам умеют бегать, вот на канате же поднимает, а они чисто руками перебирают. Здесь вон лавочка была. Вот это походу собачья будка. Несмотря на то, что он на замке, с той стороны я вижу вход. Да? Там вообще вход-вход. Там вообще вход-вход. Ёшкин вход. вход. Вот это вход. Лучше все безопаснее через окно лезть. дошли, что теперь? Хочешь постой, я посмотрю что то Если что, хоть вызовешь кого-нибудь. А. Шапку, шапку, шапку. О, иконы. Значит, дом еще не рухнет. Состояние дома очень плачевное. В любой момент все может оказаться внизу. Ух ты! Кажется, здесь жил либо, Нет, скорее всего, какая-то птичка, может попугайчик или канарейка. много посуды это была скорее всего кладовка еще одна клетка человек очень любил птичек хозяин у ну, деревни обычно все собирали весь хлам все шло на хозяйство все пригождалось так я не пойму женский или мужской кто подскажет? Еще одна клетка стоит. Очень-очень-очень человек любил птичек. Возможно, попугайчиков держал. Не буду уверен. Так, а вот это по-моему крусыловка. С грузиком. Какой-то взмудренный механизм пружинка. у меня была такая в доме у бабушки все очень перевернуто какой запирающий механизм интересный Возможно здесь стоял стояла шестеренка, мне кажется, потому что ну, дырка есть. Не дырка, а отверстие, как говорил у меня учитель. И когда крутили, шестеренка отвикала. Мастер жил какой-то. Вверху висит фото, плакат какого-то участка, вон еще клетка, кстати. Да, человек очень любил птичек. Скорее всего, у него было много-много попугайчиков. Может он был одинок? Теперь стал одинок этот дом. Замахал. Потом чай, а то камера не Камеры нету, ну, не камера садится, Садись. давай это, читай, время идет, камера садится, у тебя фонарь включена в кармане. Садишь? сразу сколько тебе предъяв. Вообще, Не дышать можно, Это я разрешу. Владимир Мазуров. Прикинь, ты такой стучишь, спрашиваешь, можно, а тебе из-за двери голос профессора из игры «Сталкер» отвечает «Да-да». Ты, по-моему, профессор Сахаров был, да? И там прикольно, когда зовешь его на любое место «Да-да, да-да, да-да». Юлия Андреевна, с каждым видео убеждаюсь в том, насколько Дмитрий эрудированный мужчина. Не до него расти, это, расти погоди, на самом деле. Это видео про химлабу? Да, про химлабу. Это какое, поза -прошлое? Это по позапрошлое? Это позапрошлое. А то в этом как раз наоборот. <смех> О, ничего себе, что это такое? Каждый <смех> <смех> На самом деле, он, в большей степени он у меня подсказывает, что это и как это работает. <смех> вот, а я нифига, смотри, чувак. <смех> Алена Панда. Что-то к чаю нашел, размажет немножко, кальян можно сделать, смешные вы такие веселые. Смотрела с удовольствием, а слушала с улыбкой. Спасибо за видео. Теперь мы все знаем про свеклу немного больше. Да. На самом деле удивлен, почему целый институт ради сахарной свеклы. Как так? Ну, вообще. Ну да. Сахарная все-таки. Интересно, а кто пробовал сахарную свеклу? Она сладкая или не сладкая? Я просто знаю, у нас ездит мимо деревни, где родители живут. Мимо деревни ездит. Грузовик со свеклой груженный, И как бы постоянно там люди по дороге потом идут, собирают ее на корм животных. Екатерина Троу. Обожаю, когда вы на корню рубите всякие дурацкие комменты. В этот раз про параболоидом в прошлом видео просто постановку. Спасибо за видео. Да просто честно уже говорю, <с> некоторые люди как мыслят э, таким, узко так мыслят, вот я не знаю как это сказать, чтобы никого не обидеть, но э, и подчеркнуть, что это когда не, не видишь дальше своего носа, как, по-моему, такое выражение есть. Э, если ему что-то априори известно, то он, наверное, у него мозг не, не может понять, что другому человеку это может быть неизвестно. Поэтому он думает, если ему известно, что это гиперболический параболоид, то, значит, и все должны знать, что это гиперболический параболоид. И он бежит самоутверждаться. Да. Конечно. И, наверное, да, это самоутверждение. Как так? Вы такие дебилы. Вы не знаете. Да. Знает. Я вот э, случайно в туалете на освежителе воздуха прочитал, что такое... Фреон. Там, кроме состава. Да, а, я узнал. Фреон, ты да. что, туда его не добавляют? Раньше даже, даже добавляли. Ну он же разрушает атмосферу. Вон. Вот. Как ты не знаешь? Как Все. Я вот я вот знаю, ты не знаешь. Значит, ты необразованное быдло. Raven Play Games. Количество в данном видео зашкаливает. Тут я взял ветку комментариев. Кто-то выбирался в направлении этого слова. Это зашифрованные навигации. Как Голонаст, только он работает. Елый Голонаст! Ребятки, оставим здесь ваши комментарии. Спасибо всем, кто прокомментил. Очень понравились комментарии. Но я не буду обратно лезть в дом. Я оставлю крылечки вот здесь, вот, наверное, запихну. <мес> есть, как люди бумажки под э, ножки стола подкладывают, чтобы он не шатался. Вот это тоже самое. Да-да-да. <смех> <смех> <смех> Грань, хватило батарейки. А, то есть ты еще не знал, пишет она или нет, да? В конце уже не знал. <свес> а вот же дорога через реку, смотри. Ага. Только надо еще к этой дороге подойти. <свес> Потому что здесь какой-то овраг странный.